Всем привет! В этом видео мы продолжаем знакомить вас с функционалом платформы ATAS и будем смотреть связку кластерного графика BidAsk Clader для анализа действий продавцов и покупателей и индикатор Dynamic Levels, который отображает на графике динамическое перемещение максимального уровня объема внутри дня. Для начала скажем пару слов о логике, которую мы будем использовать при анализе графиков M5 с кластерами и 10-секундного графика с Dynamic Levels. Максимальный уровень объема очень распространен в объемном анализе и все трейдеры, использующие профиль, знают, что цена очень часто реагирует на такие уровни. За поведением цены, конечно же, стоят сделки покупателей и продавцов, которые реагируют на различные уровни и совершают сделки. В этом видео мы посмотрим на то, что происходит во время тестов ценой, уровней объема в индикаторе Dynamic Levels и также рассмотрим отличительные черты во время пробоев таких уровней. Итак, начнем. В первой части видео у нас цена находится под максимальным уровнем объема и визуально видно, как цена отбивается от него не один раз. Если продавец действительно будет защищать этот уровень, то все агрессивные покупки, которые могут пробить этот уровень, должны поглощаться лимитными ордерами на продажу, останавливая цену. Или крупных покупок вовсе может не быть. А если не будет маркет-покупок, то цена не сможет пробить уровень. Также нам нужно убедиться, что сделки на продажу не поглощают лимитными ордерами на покупку и не уводят в зону убытка. На протяжении нескольких тестов сопротивления мы видим преобладание маркет-покупок по контрастному зеленому цвету. Цену удерживают и это хороший признак для поиска продаж. Перед тем как продолжить, Стоит напомнить, что мы рассматриваем эту ситуацию в отрыве от контекста рынка, то есть мы не берем в учет уровни старшего таймфрейма, которые всегда вносят важные коррективы во внутридневную торговлю, а также мы не видим, рынок находится во флете или в тренде. Мы рассматриваем ситуацию исключительно с точки зрения потока ордеров в моменте. В реальном времени нужно обязательно учитывать общую картину на рынке. Но если мы сейчас будем анализировать еще и старший таймфрейм, то это видео получится очень большое. А наша цель показать один из вариантов анализа потока ордеров внутри дня при помощи кластерного графика. Итак, мы видим как продавец удерживает цену на тесте, уровня сопротивления, но в какой-то момент маркет продажи начинают поглощать и цена пробивает максимальный уровень объема. На графике m 5 внизу мы видим загруженный индикатор кластер статистик. В этом индикаторе нас интересуют два параметра – данные дельты и перевес дельты в процентном соотношении относительно всего объема в свече. Пробой сопровождается большим перевесом маркет-покупок. На данном этапе можем подвести следующие итоги. Первое. Если вы ищете продажи, то вам нужен тест уровня динамик Levels снизу вверх и поглощение всех маркет-покупок лимитными ордерами на продажу. Это будет хорошим признаком остановки движения и присутствия крупного продавца. Второе. Если вы ищете возможности для покупок, а не для продаж, вам стоит наблюдать именно за пробоем такого уровня, а в футпринте желательно увидеть явный перевес покупателей в свече, которая пробивает уровень, и перед пробоем должно произойти поглощение маркет-продаж, что отобразится красным цветом в футпринте. После пробоя идет коррекция на тест пробитого уровня. На тесте мы не видим крупное поглощение продаж, но после теста уровня появляется агрессивный покупатель, и цена поддается ему, отскакивая от уровня и продолжая рост. Те модели, которые мы рассматриваем, не появляются на каждом движении вверх и вниз. Не всегда такие модели появляются на тестах уровней. Но если иметь терпение и выжидать понятные вам ситуации, где есть очевидные уровни, от которых цена часто отскакивает, и наблюдать в этот момент за действиями покупателей и продавцов, достаточно часто вы будете видеть несколько шаблонных ситуаций, одну из которых мы рассматриваем сегодня. Также обращайте внимание на перевес в индикаторе кластер статистики. Если вы ждете подтверждения покупкам, вам нужно увидеть перевес на стороне покупателей, индикатор должен быть зеленого цвета, и если вы ищете продажи, перевес должен быть на стороне продавцов. Если индикатор приобретает яркий оттенок зеленого или красного цвета, а процентное соотношение дисбаланса приближается к 30% или превышает это значение, это признак присутствия агрессивных участников, которые готовы толкать цену в нужную себе сторону. Далее движение вверх продолжается, и мы можем считать пробой уровня успешным. Цена достигла уровней красного цвета дом-левелс, которые можно использовать как цели. Рассмотрим еще несколько примеров взаимодействия футпринта и индикатора динамик Levels. После роста максимальный объем переместился вверх, и мы снова можем включиться в анализ рынка и посмотреть, что произойдет. После появления этого уровня появилось большое количество маркет-покупок в кластерном графике Footprint. После чего мы видим реакцию цены вниз. То есть покупатели пытались удержать этот уровень, но у них ничего не получилось. После ухода вниз и повторного теста пробитого уровня, логично для продаж искать поглощение маркет покупок. В определенный момент мы видим крупные кластера на покупку в футпринте. Через некоторое время цена уходит вниз от этих кластеров покупателя в зону их убытков. Давайте посмотрим футпринт на еще одном тесте уровня максимального объема. На тесте появляются агрессивные продажи, но они не приводят к движению цены вниз. После этого поглощения цена идет на пробой уровня. Также обратите внимание на кластер статистик. Снова момент пробоя сопровождается агрессивными покупками яркого зеленого цвета. Это говорит о том, что этот уровень видим не только мы но и другие покупатели, и они прикладывают усилия для того, чтобы пробить этот уровень и закрепиться наверху. Мы рассмотрели несколько тестов и пробоев уровней индикатора Dynamic Levels в этом видео и убедились, что при подходе к таким уровням цена почти всегда реагирует на них. Это отображается либо в остановке возле таких уровней, либо во время пробоя мы видим агрессивную реакцию покупателей или продавцов, в зависимости от того, кто пробивает этот уровень. То есть такие уровни не остаются незамеченные рынком. И в то же время другие трейдеры, которые не пользуются объемным анализом, не видят этих уровней и, соответственно, лишены этой полезной информации. Если цена пробивает такие уровни, то почти всегда движение поддерживается перевесом пробивающей стороны и является сигналом того, что уровень действительно видят и он важен для рынка. Во время тестирования таких уровней можно смотреть на поглощение крупных кластеров. Если мы тестируем уровень снизу вверх, то нам нужно искать поглощение маркет покупок зеленого цвета в футпринте. Если мы тестируем уровень сверху вниз, нам нужно увидеть поглощение маркет продаж красного цвета. Но всегда помните, что на рынке может быть флет. А во флете рынок, как правило, не стремится к каким-то новым уровням, а торгуется с целью накопления новых объемов, позиций. И из-за этого зачастую не поддается адекватному анализу. Уровни могут появляться в середине диапазона, где сама цена входа уже не будет иметь достаточно хорошего потенциала для продолжения движения. Изучайте рынок. И совмещайте широкий инструментарий платформы АТАС со своими методами анализа рынка. Если видео было полезным, ставьте лайк и делитесь с друзьями. Ваша реакция на видео имеет большое влияние на развитие канала, так как мы делаем видео для вас и хотим видеть, что оно действительно полезно для вас. До встречи в следующих видео!